Друзья, всем добрейшего утра. Утро у нас уже началось дороги, мы едем в горы собирать ягоды. Давно мы хотели осуществить эту поездку, все как-то откладывалось, но сегодня все наоборот сложилось очень-очень хорошо. Мы едем за ягодами, такими как малина, ежевика, голубика, крыжовник, черная-красная смородина. Ну, по крайней мере, нам рассказали, что такие ягоды там есть. Это... Поселок или село Пебло называется Лазая. Сбор ягод производится с 10 до часу, только лишь по субботам и воскресеньям. Добраться можно как на машине, так и на автобусах. Расписание есть для тех, кто живет в Мадриде. А, Тут люди живут еще в таких домиках. Прикольно! Да, и куда дальше? Ну надо где-то парковать машину. Там паркуете, я не знаю, что то так стоять. Я так не знаю, куда повернуть, так стал, Сереж. Мы прибыли к месту назначения. А вот фрут избезский, да, вот сюда. Мы приехали. Ну да. сюда надо. Ну, да. Нет, нет, нет. Фрукты. Добрый день. Здравствуйте, Ну, О, здесь фургончик. Порожье Я да, на озеро, смотрите, какое красивое. Я хочу на озеро. Спит, как всегда. К концу дороги мы уснули. Ну и что делать с тобой, ребенок? Пупс. Янечек, мы приехали. Капризничал, капризничал, уснул, Янечек. Тебя будить, сыночек. Ян, Ян. Мы приехали, поедем, пойдем за ягодками. Нет. Ну как нет. Мы не можем тебя одного здесь оставить. Ехали мы сюда 40. Нет, 50. 50. час ровно, 50. да? Это час ровно. Ехали. Места красивые. Горы такие необычные. Еще озеро. Не знаю, успеем ли мы на это озеро сходить, но реально красиво. Какое-то туристическое место. Надо как-то прогуглить, потому что мы ехали целенаправленно только за ягодами, но здесь, наверное, много всего интересного, потому что очень много велосипедистов, очень много людей, очень много здесь номеров сдаются, что-то, какое-то необычное место, надо поизучать поподробнее, здесь не только одни ягоды. Так, нам сказали идти прямо, поэтому мы идем, слегка дорога убудет нас куда-то вверх, мы поднимаемся. Ну, в общем, вот так, как-то так, не знаю, какие ягоды мы будем собирать, точно знаю, что есть. Малинка. Говорили, что вроде как крыжовник был, смородина. Ну, посмотрим. Малина точно. До осени сказали, малина здесь точно будет. Мы такие, конечно, туристы, не очень подготовлены к таким мероприятиям. Мальчишек Для мальчишек я головные уборы взяла, у нас с Сережей головных уборов нет корзин нет, но здесь, по идее, выдают вот лоточки, куда можно это все собирать. О, нам сюда. Вот так. Вот они, ягодки. Поворачиваем. Вот и стрелочка. Все. Пришли. Ага, и озеро. Смотрите, как красиво. здесь yeah. так ну что дали нам вот такие вот маленькие коробочки пластиковые рассказали где тут что находится надо повуучивать срочно название ягод потому что тут не только малина тут еще голубика по моему место конечно красивейшее. Вы смотрите какая река да, голубика я вижу. Дай, О, Дай да. Вкусно? Боже, какие Дай здесь горы. Фантастика. Дай так, мы пришли к малинке. Класс, какая красивая. Кусты шикарные. О! Переспешно, тут даже сухая, она такая вкусная. О, угу. Я люблю сушеную. Я все собираю. М -м -м. Класс. даемся витамин. Собираем малинку, Ура! да? да. А, Ура! Красивая, да? Боже мой. А мне так нравятся такие сухие. они на солнце, когда высушиваются, они такие сладкие, вся сладость не сохраняется. Кушайте. Вкусненько? Я сначала Папа, смотрите, какая а, птица. Почему угу. Сколько ты насобирал? покажи. Вот, ты зеленую собираешь, собирай красную, красную. Вот такую, смотри, надо собирать. Янечек, мы собираем красную, а это не очень спелая. Понял? Мама, это тоже, но она не такая. Вот такую, смотри, надо собирать. Вот, видишь, она прям такая темно красная. Держи, чтобы... Молодцы. Ажу такая, мама. И такая, да, хорошая. Ажу такая. И такая хорошая. Пойдем с той стороны пособираем. Идем. Я уже могу, мама. Да? Такая. И такая хорошая, да. Отлично. Мама! Да. Ежевика? вы же до ежевики дошли. Мама, я не Да? Да. <Ох> ну давай. <Ох> вот смотри. Иди сюда, Янечек. молодец. Вот, сына, ну ты тут половина разбра. Вот такую надо. Вот, вот, вот, вот. А ты кушаешь? Кушай. Давай сначала покушаем ее, а потом будем собирать. Красота. Мазу такая. Это зеленая, но она не спелая. Надо смотреть самую такую темную, темно-красную. Вот смотри. А я пока, пока покушай. Давай лучше ты покушай. Давай мне э, вот эту мисочку. Давай. Я подержу, а ты пока кушай. Хорошо? Вот, что она Смотрите, как много ее висит такой засохшей. Люди мало собирают. Угрыжовник уже все, собрали. Так, да. а мы на да, ежевику. Она вся накрыта так. Ух ты! Боже мой, какая красота! Да, ее реально не собирают. Она просто сохнет. Серёж, ты ел когда-нибудь такие сладкие ягоды? Ой, он насобирал. Ребята, это самые вкусные ягоды, которые... Это прекрасный день. Да? <свист> Шивотик, вкусно. Я и... Обалдеть. Бери, вот это да. Это ее от солнца спасают. Мы выбрать. Мы выбрать от птиц. от птиц? Угу. Угу. А там люди. Слыша. Это что-то. Боже, какой гам Серёжа. видела. А. Я не могу остановиться. Это. Она такая сладкая. Пап, я уже много нахожусь. Молодец. Много? Дети, куда? Здесь много да. Идём. Смотри, что у них жуков нет. Жуков нет вообще, да. Обрабатывают, наверное, или не обрабатывают? Не, не, не. Большую ты черную ищи. Вот, смотри, такие черные, черные. Ренат, Ренат! давай, давай, ждем. Наелись ежевики? Возможно оторваться? Я же Папа! лопну. Пойдем, пойдем. За мной, за мной. Пойдем за мной. Нет, вот туда наверх. Крыжовник нашли? Да, крыжовник есть. Однако здесь еще и крыжовник. Давайте собираем. Так, смотрите, черная смородинка. Я, честно говоря, уже наелась. Красная смородина еще, дети. Ух ты. Ой, а я красную давно не ела. У нас же красной практически не было в саду. С этим Нет, в было огонь. Да. А где то что -то? А где -то Может, дальше есть. Папа, ну, Лепа! Лепа! Лепа! Лепа! у нас красная парадина Мама, я просто не хочу быть Давай. Ой, красивый, шикарный Ой, мой, такой даже Да. такой Я не могу я не Мама, я Собираем, собираем Слушай, Янечек. Давай Мама, вот. Аккуратно, тут еще шиповник, он колючик, это как роза, не уколитесь. Да мам, вс. Смотрите, как много. Да мам, моя самка упадет. Ну так вс. Что происходит, дети? Мое, твое. Давай. Мама, ну что я? У кого? Нет. Не больно. Желтую, да, нашли? Да, да а желтая смородина. Да, мама. Все какие виды. Со всех сторон горы. Да да, красиво. Хочу нарвать листочки для чая. Не знаю, можно и нельзя, но думаю, почему бы и нет. Потому что все равно пусты сбрасывают листики. Я думаю, что проблем с этим не будет. Качай вкусные листья. черной самородины. Зови папу у нас Папа перекладывает у нас там В корзинках вот такая корзинка А там уже ягод будет столько Папа уже перекладывает ягоды Чтобы все собирать Уже много там собиралось Держи угу, А мы уже Все брали Жарко? Подведение как? У тебя живот болит? Кацать хоть? Ага. А сюда, да? Вот так мы устали Воды, я не знаю, у нас есть еще вода Мы с такой да, много воды выпили Нам говорили брать Воду со льдом Да, ну писали там в чате Ну вот, вопрос в том, что У нас негде льда взять Кто, Яничек? Моя лапушка Он очень много и собрал, и съел Я Яна переодела Надела ему кофту с длинным рукавом Потому что мы Самые стойкие с ним оказались, папа с мальчиками, уже с Марком и Ренатом сдались, пришли сюда, сидели тут в теньке, а мы еще ходили собирали малину. Я, конечно, искренне здесь объелась малины от души, у каждого свой фетиш. Я тут кайфанула от малины, которую я еще с детства любила у бабушки собирать, когда приезжала, ее было крайне мало на кустах. Это малина, которая прям на кустике засыхала, под солнцем сильным она высыхала-высыхала и становилась такой почти уже черного цвета, но она была невероятно сладкой. И здесь практически все кусты облеплены вот этой вот сухой малины. И, пожалуй, она только мне одной нравится Я просто ее погрызла с удовольствием Она такая сладкая Для меня это фух, Райское наслаждение Может, кто-то тоже любит такую высушенную малину на кустах Пишите, ставьте пальчики Честно говоря, думал, влезет больше Я реально объелся крупным ну, -то Ягод, точнее Ягоды так и есть да, Я, честно думал, сейчас там 10 килограмм съедим, один купим Ага, вообще не влазит да. Вообще не хочется Ой, жарко. Все, возвращаемся уже. Сейчас посмотрим, сколько нам посчитают. Ну, писали, что где-то 16 евро за килограмм. Ну, тут килограмма два. Ну-ка, же весь не в этом, а в самом процессе. Ты же платишь за процесс. Это надо понимать. Вот дети сказали, это лучший день в их жизни. Вон там бесы. Сейчас взвесим все. Фу. Я купальник взяла, может еще и получится искупаться. Папа, папа, папа, ну, папа. Я ничего не трогаю. Папа, папа ага. так не Пейзажи восхитительные. Наша колясочка. Мы оставили ее здесь. <с Skill> <Пустой>. <Столько получилось>. У меня есть мелкие, если тебе надо. <баркут> Ты так много собрал малинки сегодня с мамой. Ты умничка. Ты знаешь? Собирали мы немного. На 18 не евро. Немного, потому что на фоне других я смотрела я ящиков. Не садится, не садится. ящиков. Люди собирают реально много. Приходится ли направлено либо одну малину собирать, либо одну ежевику. Вот что-то одно. Но мы так пришли побаловаться. Это больше как развлечение, поэтому мы больше съели, что-то собрали. Так, сейчас это сложим и пойдем, наверное.. Это речка или это озеро горное? Но люди переодеваются, приезжают, значит, наверное, купаются Мама, там.